Thank you. всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связано с мышками logitech m705 и m720 а более конкретно то есть вот у нас есть две мышки право и слева слева новый вариант изготовления справа старый вариант исполнения слева новый вариант исполнения был на моем канале все желающие могут ознакомиться и есть мышка logitech m720 для которых в том числе этих предназначен Чехол для хранения либо переноски, транспортировки, кому как необходимо, а именно чехольчик жесткий, который предстали на данный момент у вас перед глазами в центре. То есть я представлял посылка. Посылка, как обычно, приходит у нас в сером пакете до пункта получения, и в результате мы, чтобы не закрашивать адреса и так далее. Вот что имеем внутри. Давайте сейчас распакуем, посмотрим. То есть, я представляю чехольчик, помещается мышки внутри этого чехла, в том числе и новые, в том числе и старая.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 вот такой чехол, здесь есть ремешок на карабинчике благодаря которому можно успешно все это носить на руке либо легче будет доставать если вам не нужно, можно соответственно убрать вот у нас внутренний, нижняя часть и верхняя часть здесь есть выступ для того чтобы помещалось колесико открываем здесь внутри находится бархатный материал для того чтобы у вас успешно хранилось и находилось внутри этого чехла и давайте посмотрим как размещается мышка М720 специально предназначена а мы посмотрим М705 потому что по размеру они практически одинаковые есть там отличительные особенности на несколько миллиметров но это не столь существенно мышка укладывается и закрывается он жесткий непроминаемый у вас мышка так, -то не болтается так сильно зафиксировано на внутри чехла и второй вариант новый то же самое отлично размещается закрывается все плотненько но она там шевелится но не так чтобы переворачивалась и каталась внутри вот такой вот вариант у нас чехла который предназначен для двух типов мыши это мышка Logitech M705 и M720. В данный момент я вам продемонстрировал, как мышки двух вариантов, имеется в виду новая и старая, размещаются в этом чехле, а именно Logitech M705. Я вам продемонстрировал возможности чехла, как туда размещаются мышки Logitech. Кстати, данные чехлы есть и для других вариантов премиальных мышек Logitech. Можете посмотреть ссылки на данный вид чехлов. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Результаты предоставил вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок распаковок. До следующего видео.